Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера. И в этом видео я расскажу, с чем сочетать плитку или керамогранит под дерево на примере своих проектов. Керамическая плитка, которая имитирует деревянную фактуру, пользуется очень большой популярностью. Здесь и тренд последних лет на экологичность и натуральные материалы, поэтому такая плитка будет в моде еще очень долго. Сама плитка, она лишь имитирует дерево и может быть сделана под доски, тонкие рейки или деревянную мозаику. Чаще всего такую плитку мы укладываем на пол. Керамогранит под дерево имеет такую шероховатую поверхность, что просто необходимо в ванных комнатах и санузлах. Интересно смотрится, когда мы выделяем плиткой под дерево инсталляцию. Можно выделить часть стены или всю стену, например, за ванной. И также можно выделить душевую зону. Есть светлые оттенки плитки, которые имитируют светлые породы дерева, а есть прям такие лофтово-черные. И здесь уже я выбираю ту, которая больше всего подойдет под общую концепцию интерьера заказчиков. Очень многим моим клиентам нравится плитка под дерево, но всегда возникает вопрос, с чем же ее сочетать. Давайте разберем, какие же варианты возможны. Наверное, самый распространенный вариант по заказам в нашей студии – это сочетание дерева плюс белый мрамор с такими серыми или черными прожилками. Такие санузлы, конечно, смотрятся очень эффектно. Здесь также присутствует тренд на натуральность, сочетание дерева и камня. За счет вот этого белого мрамора пространство санузла расширяется, а дерево придает контрастность. Дерево плюс мрамор – такое очень стильное сочетание, и оно подойдет и в современный интерьер, и в сканде, и в минимализм. Также будет интересно смотреться, если мы введем какой-то дополнительный цвет. Если сюда мы еще добавим черную сантехнику, то интерьер приобретает такой более строгий, более графичный вид. Дерево плюс бетон. Еще одно сочетание, которое мы часто применяем. Конечно, такие интерьеры смотрятся более строго, более брутально. Вообще, такое сочетание к нам пришло из лофта. Но сейчас оно хорошо смотрится и в современном интерьере, и в минимализме. По опыту могу сказать, что лучше брать такое яркое, насыщенное дерево, немножко с таким рыжим оттенком, а плитку под бетон большого формата. 60 на 60 или 60 на метр двадцать, тогда интерьер вообще смотрится вау и супер. Еще одно сочетание это плитка под дерево плюс плитка под камень. Любой другой, но не белый мрамор. И здесь уже более интересное сочетание по цвету. Плиты имитирующий камень, есть огромное количество, разные варианты, текстуры и цвета. И... Такой санузел, конечно, выглядит более интересно и более оригинально, но такие варианты подобрать намного сложнее. Здесь обязательно подносите плитки друг к другу и смотрите, чтобы они сочетались. Основной, наверное, критерий, чтобы сочетание было по теплоте. Например, если мы берем теплую плитку под дерево, то к ней подбираем и теплые варианты камня. Если у нас такое холодное дерево, может быть, с каким-то таким серым оттенком, то хорошо будет смотреться и холодные оттенки камня. Еще один вариант сочетания – это плитка под дерево плюс белая плитка. Это, конечно, такой скандинавский вариант. Такие санузлы смотрятся просторными, уютными. В идеале сюда еще добавить элементы зелени и какие-нибудь скандинавские аксессуары. Например, коврик или плетеную корзину для белья. Очень важно при выборе плитки, особенно из разных коллекций, посмотреть, как они сочетаются друг с другом. Поэтому в салоне или в магазине обязательно поднесите две плитки друг к другу и посмотрите, все ли гармонично, все ли хорошо. Если все отлично, окей, можно заказывать. И не забудьте на этом этапе подобрать затирку. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк и подписывайтесь, и тогда вы точно не пропустите мои следующие видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их под этим роликом, я обязательно на все отвечу. И до встречи в следующих видео. Всем пока!